Океаны обширные и ошеломляюще великолепные. Благодаря их огромным размерам, находки явления могут быть как поразительными, так и интригующими. В глубинах океана кроются огромные тайны. Несмотря на то, что некоторые из этих явлений были изучены и расшифрованы химиками-экспертами, там все же остается огромное количество довольно интересных явлений, которые очень сложно объяснить. Итак, это самые невероятные явления океана, поехали! Пиросомы. Из всех необычных существ в океане гигантские пиросомы безусловно одни из самых странных. Они настолько редки, что для дайверов они подобны единорогам. Снять их удалось всего несколько раз. Длинная труба на экране – это одна пиросома, но она состоит из многих организмов, которые воспроизводят точные копии самих себя. Их ткани сплетаются вместе, чтобы сформировать одну трубу. Эти отдельные организмы называются заоидами. Гигантские колонии начинаются с одного заоида, который создает копии самого себя и животные становятся все больше. Они могут вырастать до размеров кита, хотя большинство из них гораздо меньше. Круги на дне океана. До недавнего времени это явление оставалось загадкой и только около 10 лет назад крошечные создатели сложных конструкций были обнаружены. Это были рыбки из семейства глобрюхих. Самцы этого вида создают такие произведения искусства для привлечения партнерш. Хотя рыбки не вырастают больше 13 сантиметров в длину, созданные ими круги достигают более 2 метров в диаметре. Маленькие рыбки создают круги, кропотливо хлопая плавниками. В результате на морском дне появляются удивительные образования. Полосатые айсберги существует такое явление, как полосатые айсберги, образующиеся тогда, когда сливаются голубые и прозрачные льды Антарктиды. Вода сначала оттаивает, а затем снова замораживается. Таким образом в нее попадает грязь и другие частицы, которые при замораживании остаются в айсберге, образуя полоски. Благодаря этому процессу на поверхности айсберга можно увидеть множество разноцветных полосок. Красный прилив. Это явление действительно потрясающее. Сочные и яркие красные и оранжевые цвета, пронизывающие накатывающие волны, поистине является поразительным зрелищем. Однако это явление очень опасное. Вредоносное цветение водорослей может становиться настолько интенсивным, что растения начинают вырабатывать токсины и вредные химикаты, которые вредны морским млекопитающим, рыбам, птицам и людям. Водоворот. Изначально описанный автором Эдгаром Алланом Поу, слово водоворот на самом деле означает разрушительное течение, что вполне соответствует правде. По сути это очень мощная и широкая воронка с нижней тягой, которая находится поблизости. Погода зачастую является определяющим фактором силы и мощности водоворота. Брайникл или соленая сосулька. Этот феномен действительно представляет собой нечто невообразимое. Когда брайникул полностью сформирован, он выглядит почти как кристалл под водой. Очень красиво. Он образуется, когда вода, богатая солью, вытекает из морского льда и просачивается в море, создавая уникальную ледяную фигуру. Брайникулы могут быть очень опасными и разрушительными для океанической жизни, которые находятся в их непосредственной близости. Когда морские звезды, рыбы или водоросли контактируют с брайникулом, они могут замораживаться, либо получают серьезные порезы. Волна-убийца. Существует такое явление, как волна-убийца, которая по сути появляется из ниоткуда и не проявляет никаких признаков своего прихода. Эти волны обычно встречаются далеко от суши и их размер просто колоссальным их высота может достигать до 24 метров. Они являются самым страшным кошмаром моряков и фигурируют в самых жутких морских байках. Морозные цветы. Эти нежные, очаровательно выглядящие цветы являются явлением, о существовании которого не знает большинство людей. Морозные цветы обычно образуются на молодом льду в холодных водах. Как правило, они формируются при низких температурах и практически полном отсутствии ветра. Диаметр таких образований обычно составляет порядка 4 см и они зачастую принимают вид цветов. Эти морозные цветы содержат много соли, что также объясняет их кристаллизованный вид. Место встречи Балтийского и Северного морей. В этом живописном месте встречаются два моря, Балтийское и Северное. Но вместе с тем они не смешиваются. Различные цвета вод морей кажутся практически невероятными. Этот океанический феномен вызывает множество споров. Точка схождения расположена в провинции Скаджан, Дания. Из-за различных показателей плотности морских вод они остаются по свою сторону границы и не смешиваются, не уступая друг другу. Биолюминесценция. Этот феномен без всяких сомнений является одним из самых интересных и вы бы наверняка хотели его сфотографировать. Биолюминесценция – это химилюминесцентная реакция, в которой химическая энергия веществ, выделяемая живыми организмами, превращается в световую. При этом феномене кажется, что огромные части океана начинают светиться. Явление похоже на то, что под воду были опущены гигантские прожекторы, которые освещают воду в темноте. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новых сюжетов.